Так, ну следующий вопрос, он у нас достаточно такой длинный, но попытаемся. Угу. У меня дома очень часто возникает ситуация, что сын 26 лет слушает свои уроки в финансовом направлении, то есть интересуется более материальной сферы. а я слушаю свои уроки по духовному осознанию. Иногда возникает раздражение у меня, когда сын слушает вебинар свой на большой громкости, а я слушаю свое. И тогда я включаю свой урок громче. Бывает, что пересекаемся в квартире, когда не в комнатах, с телефонами. Сына урок на всем громкость, а у меня мой урок. Вот и сегодня при такой встрече я вдруг улыбнулась и всплыла осознание, как подсказка внутри, что так я создаю свое пространство, в котором есть место всему и всем кто мне близок, и мы можем находиться вместе без так называемого отдаления по несовмещению по плотностям и вибрациям. Хотя вполне возможно, что у сына вибрации а, намного выше. Но на данный момент он заинтересован в приобретении материального опыта и роста. До карантина сын жил отдельно. Сейчас мы вместе живем. Объяснения и понимание у нас совершенно разные по одной и той же теме. Ольга Викторовна, правильно ли я услышала подсказку, которая появилась внутри у меня, вызвав улыбку, что так я могу совмещать две плотности в моей реальности? Ну, а, такое ощущение, что у вас дома нет наушников, что ли? Вот как-то у нас много народу дома, каждый в телефоне, у каждого есть наушники. Я представила, если они все снимут наушники и включат свои телефоны на полную громкость. Караул будет. У меня 14 человек, семья. Представляете, 14 телефонов. Поэтому у каждого наушники, каждый воткнулся в телефон и занимается, естественно. да, Понятно, что и компов много, и ноутов. Каждый занимается. Это нормально. Каждый обучается. Вот. Что касается пространства, мужчина – это такое существо, если там заложена такая программа, то мужчина создает фон, неважно, хоккеем, громкой музыкой, там, текстом каким-то, это неважно, что, да, вот там, какая громкость, в смысле, чем заполняет пространство. Это для того, чтобы не слышать других людей. Это программа. Вполне возможно, что вы ну, как бы всегда им довольны. Вполне возможно, что вы, у вас никогда не было это в отношении его критики. Вполне возможно, что вы всегда его восхищаетесь им. Да, но программа сама по себе существует. Поэтому у него защитная реакция. Ему хочется заглушить пространство, в котором он живет. Ну, чаще всего это бывает хоккей, чаще всего. Ну, вот иногда бывает так, что человек может заглушить пространство каким-то другим, да, ну, например, вот обучением как-то, да, вот. Ну, просто большая часть мужчин заглушает хоккеем, большая часть, а меньшая часть музыкой, да, ну, там, как, какой-то. Ну, а вот, видите, следующее поколение, оно уже отвоевывает пространство уже с помощью каких-то уроков. Мне не очень понятно ваше ну, как бы непонимание того, почему сын занимается сейчас финансами. Смотрите, в утробе эмбрион, он сначала минерал, но вот как мы шли во Вселенной, как мы развивались, в утробе эмбрион идет точно так же. Значит, идет минерал, Дальше идет растение, потом идет там, земноводное, да, и так далее. То есть, и таким образом дорастаем до человеческого состояния. Да. В родовой то же самое. То есть, в вашей родовой были люди, которые сначала занимались финансами, то есть укрепить материальную базу, да. потом они постепенно перешли, допустим, в творчество какое-то, да, ваши предки, и потом, в конце концов, они поняли, что нужно и расти духовно. Да? Это ваша родовая, ну как бы не только ваша родовая, а ваша родовая линия. да? И каждый будет проходить этот этап. То есть сначала, как эмбрион, будет проходить финансовую сторону, потом будет творческая и потом, конечно, духовная будет обязательно. То есть он в вашем возрасте обязательно будет заниматься духовными практиками. В этом даже не сомневайтесь вообще. Причем каждое следующее поколение практиками начинает заниматься раньше, чем родитель. То есть я вот просто наблюдаю за всеми своими знакомыми и понимаю, что вот в этом возрасте, скажем, вот подруги, они еще не занимались практиками. Они пришли там где-то в 45-47 лет, а дети уже в 30 лет уже сидят, медитируют. То есть прогресс уже налицо, поэтому и вас тоже самое ждет. То есть постепенно, пошаговая ваша родовая добредет до духовного мира. Конечно. Извините, вопрос, наверное, не по теме. Три месяца не ела мяса, чтобы поднять вибрации. Но сейчас очень хочется и не могу перестать думать об этом. Что делать? Каждый продукт гасит определенный стресс. У каждого продукта есть мысли. Ну, в смысле, те мысли, которые он погашает. Мясо гасит энергию агрессии и страха. Страха смерти, страха потерять тело, страха боли, страха болезни. Агрессию и злобу на другого человека, который завоевывает твое пространство. Да? Значит, в родовой существуют эти программы, поэтому очень хочется погасить этот стресс да, мясом. То есть любая еда является наркотиком, который погашает какой-то стресс. Все продукты, ну, кроме травы, наверное, да, трава ничего не погашает, она сама по себе трава и все. То есть, Я имею в виду такие продукты животного происхождения, сахар, кофе, там, алкоголь и какие-то там консерванты и прочее, да, то есть это погасители стресса. Если вы проработаете агрессию, вот нападение, да, я нападаю на твое, значит, жилище, я нападаю на, потому что у тебя там всего много, у меня мало, то есть там идет жертва, значит, с одной стороны власть, которая нападает, с другой стороны жертва, которая не хочет ничего отдать, то есть, если вы проработаете вот эти эмоции, то, конечно, мясо из вашей жизни просто уйдет и больше не вернется. Я не приветствую людей, которые бросили есть мясо, не проработав ну, какие-то... Хотя, знаете, есть люди, которые пошли своим собственным путем, они заболели, у них там открылись язвы на коже и так далее. Я не сторонник экстремалов. Ну, то есть для меня, ну, опять же, надо здесь сказать, что у каждого свой опыт, и каждый идет и прорабатывает своим собственным путем. У меня как бы внутри есть такое понимание, что час по чайной ложке, по чуть-чуть каждый день и таким образом добраться до цели. Есть школы, которые экстремальные, да, то есть они вывели себя на какое-то там, значит, состояние, естественно, тело вздрыгнулось, то есть она вывалила все болезни на кожу, гной течет, на работу ходить невозможно и так далее. То есть они прекратили эту еду, и, соответственно, все программы вылезли разом. Это экстремалы. Я никого не осуждаю, не, боже упаси. То есть вы решили пойти ну, так, таким способом, таким методом, пробуя, насколько тело выдержит, насколько оно закаленное, насколько оно там. То есть не убирая программ, Просто отказались от еды да, определенные, то есть они стали сразу веганами. Вот. Соответственно, тело ну, просто пошло вот в такое состояние, скажем так, агрессии, да, внешней агрессии, то есть оно выдало все программы наружу. Конечно, люди справились, вылечились, и все там хорошо, но это вот три месяца вот таких вот э, мотаний, и э, еще раз говорю, я не сторонник. То есть, ну и опять же их и не осуждаю. Ну то есть э, они пошли таким путем. Все, значит такая дорога, значит они просто испытывают какие-то возможности человеческого организма. Все, как бы как хотите, да, то есть это ваш способ, метод и так далее. Нравится, значит, делаем так. Значит, все-таки я бы советовала сначала разобраться с программами, ну, хотя бы агрессию снять, хотя бы со страхом разобраться, а потом уже можно будет прекращать кушать мясо. Ну, вот это мое мнение. Опять же, вы можете поступить так, как вот в других школах поступили. И я здесь ничего не могу вам ну, навязать, что ли, да? То есть это ваш выбор, и вы можете делать так, как вы считаете нужным. Можете прослушать себя, свое сердце. Так надо сделать или так надо сделать. Угу.